Наши дорогие покупатели часто спрашивают у нас, как правильно мыть наносмок, в частности модель со слотом для подсветки. Чаша моется под струей воды с мягкой губкой. Чаши с большим пробегом моются уже железной губкой. Для того, чтобы помыть кальян, вытаскиваем из него мундштук и снимаем клапан. Средством для мытья посуды намыливаем губку и моем левую часть корпуса через отверстие для чаши. Для того, чтобы помыть правую часть кальяна, проталкиваем губку вправо и манипулируем ею через клапан, смывая ватерлинию, которая так сильно портит внешний вид кальяна. Снаружи нанокальян моется вращательными или поступательными движениями губки. Проточной водой смываем пену, в произвольном порядке моем комплектующие. После просушки кальян готов к следующему использованию. Помните, гигиена кальяна – залог здоровых легких и дыхательных путей.